У каждого адепта кивары рано или поздно возникает такой вопрос: а какая же нагрузка максимальная на моей там макиваре при определенной э, настройке, при минимальной, а при максимальной? Как это проверить? Или вот только-только пришла макивара, там ее распаковали и хочется там вот, узнать, какова же сила сопротивления макивары? Как это делать, можно быстро проверить, чтобы понять, что макивара там достаточно жесткая и что она соответствует заявленным эм, требованиям, которые декларируются при продаже. Довольно просто это все делается. Вот вы распаковали макивару, положили ее на пол, пока она не закреплена на стену или на платформу, э -э положили на твердую э ровную поверхность и попробуйте на нее просто встать. Так, чтобы максимальные силы тяжести приходилось почти на самый край байка На самый край. То есть надо пяткой ставить это место. Вот. вот. я встал. Мой вес сейчас в районе 80 килограмм. Вы видите, что макивара не продавливается да, до конца. Вот. Не продавливается. И только если я вот так вот по попружиню, то она достает до конца. Это говорит о том, что... Нагрузки 80 килограмм в крайней точке недостаточно для того, чтобы макивару продавить до конца. Это минимальная нагрузка на макиваре с обычным байком. Вот. Соответственно, для того, чтобы точно померить, какова же нагрузка, сделать это просто. Если у вас есть какие-то разновесы, например, какие-то грузы, блины для штанги, например, вы кладете брусок. Для чего брусок? Потому что если вы положите просто блин, то рассредоточится вся тяжесть по, разной, по всей поверхности блина, и он будет сдавить не своим только центром тяжести, а там, где соприкасаться будет. И в итоге у вас не будет оценки четкой в данном месте каково сопротивление. И вот когда вы положите вот какой-то брусок, лучше, чтобы он был как можно меньше по размеру, начинаете нагружать его вот такими грузами блин а штанги положили один блин потом другой давайте добавим еще но у меня просто столько не наберется разновес сейчас уже лежит 2020 20 это 40 15 15 это еще 30 значит 70 кладем 80 так 80 смотрим не достает еще 90 не достает еще 100 Все. Остался буквально миллиметр зазор. Я так полагаю. Давайте будем нагружать разновесами. Итак, положили брусок. Поехали. Начнем с самых больших. Итак, 20 килограмм. 40 килограмм. Добавляем еще 15. Это 55. Еще 15. Это 70. Еще 10. Это 80. Еще 10. Это 90. Придется немножко передвинуть. Сюда 90. Так. Это 100. Давайте посмотрим, что там получилось. Остаются... Буквально миллиметры. Несколько миллиметров. Так, это сваливается 5 килограммовый. Возьмем. Ну, давайте возьмем еще десятку. Еще один 10 килограммовый. Все, произошло касание. Итак, чтобы не быть голословным, Давайте посмотрим. Итак, два диска по 20 килограмм, это 40. Еще два по 15, это уже в общей сумме 70. Еще два по 10, это 90. Еще 10 наверху. Итого сейчас лежит на макиваре 100 килограмм. Остается буквально миллиметр зазор. Сейчас я буквально кладу еще 10 килограммов сверху, чтобы наверняка... Смотрим, там произошло касание. Мне пока не видно. Все, произошло касание. Получается 110 килограмм. С учетом того, что нам пришлось немножечко переместить а, с диски к середине, чтобы они не завалились. Вот 100 килограмм это было бы как раз тот самый вес, при котором макевара была бы загружена полностью и она бы коснулась. То есть, обоек отбойника коснулся. Вот такая нагрузка минимальная на макеваре с обычным с бойком. Ну и, соответственно, если у вас есть желание выяснить, с какой же нагрузкой вашего макевара сопротивляется э, при перемещении ползуна на какое-то расстояние, то есть, вам надо точно знать каково сопротивление в килограммах, то вы просто перемещаете ползун, точно так же кладете макивару и э, промеряете все точно таким же вот образом. Но только не градуируйте макивару, потому что качество сопротивления, силы сопротивления могут изменяться э, в небольших диапазонах, но тем не менее из-за влажности, из-за температуры. И из-за того, насколько вы часто работаете на макеваре. Особенно первое время макевара чуть-чуть изменяет свои качества. В первые месяцы работы она становится чуть-чуть более гибкая. Вообще рекомендуется после приобретения макивары настроить ее на минимальную настройку, на самую слабую. И Какой бы уровень подготовки вашей не был до этого. Поработать на минимальной настройке на протяжении около месяца, чтобы она приобрела свои естественные и более-менее постоянные качества. И вот тогда уже можете э -э, передвигать свой ползун, настраивать ее на более высокую степень нагрузки и уже э -э, измерять э -э, э -э, силу сопротивления, если у вас есть такое э -э, желание. На самом деле, э -э, абсолютные сила сопротивления – вещь совершенно важная. Самое важное – это понимать, что вы прогрессируете. То есть, что вы раньше били на более слабые настройки, стали бить на более сильные. И чувствуете, что вам это даже стало делать легче. То есть, вы прогрессируете. Вот это важно. Ну и реперную точку можно замечательно, иногда один раз там, за полгода. Действительно, макивару снять, положить на пол и промерить, на какой э, силе сопротивления вы работаете в данный момент. Ну вот так.